здравия друзья меня зовут михаил почаев и в этом видео я расскажу комплектацию нашего тренажера правило наш тренажер для растяжки подходит для тренировок как женщинам так и мужчинам можно сделать его при необходимости высотой 3 метра на этом видео показано как можно делать силовые упражнения на нашем тренажере тренировки на правило развивают силу и выносливость а также развивается сила духа в комплекте с тренажером идет два коромысла на руки и на ноги. Две петли глисона для вытяжки шейного отдела и всего позвоночника. При желании тренажер может быть дополнен электромотором для самостоятельной тренировки. В максимальной комплектации идет два комплекта манже. Также мы обучаем, как тренировать детей, женщин, людей пожилого возраста, ну и, конечно же, мужчин. Ну как бы расскажите, вам понравилось тренироваться Великолепная штука, великолепный монтаж. И самое главное, что здесь могут и дети, и женщины, и маленькие, и большие. что Каждый размер по килограммам можно распределить, растянуть свои мышцы, растянуть жилы, сухожилы, которые мы страдаем. Так что молодцы, поздравляю вас с этим успехом. Вам спасибо, спасибо за то, что приходите что были. Люди приходили к вам. Магадин. Вот, друзья, это лишь маленькая часть отзывов и информации, которая у нас имеется. Если вас заинтересовал наш тренажер, обращайтесь, контакты будут под этим видео.